здравствуйте мои дорогие подписчики сегодня у нас тема которая касался впервые два с половиной года назад а именно генератор рож взяться за него мне побудили ваши письма поскольку времени прошло много поступило также много новой информации я думаю что сегодня вам будет интересно ну а теперь рубрика из новостей и как говорится все по порядку Итак, новость номер один 29-30 сентября в местечке Кёнигстайн, Германия, прошла конференция по свободной энергии, на которой некий Хартмунд Домблер, руководитель фирмы ЕК Дойчланд, заявил о партнерстве с фирмой РОЖ и совместном проекте строительстве электростанции в Таиланде. Как говорится, утритесь скептики. Новость номер два ⁇ это конференция, которая проходила в Сочи с 1 по 8 октября. Это была юбилейная 25-я конференция по холодному ядерному синтезу и шаровой молнии. Звездой этой конференции стал профессор Пархомов, миниатюрный реактор которого, содержащий всего 1,2 грамма никеля, проработал 7 месяцев, выработав при этом энергии, как при сгорании 100 литров бензина. Согласитесь, показатели неплохие. Конференция вызвала большой интерес на Западе и, по общему мнению, русские в целом не отстают от команды Андрея Росси, а кое в чем, возможно, его даже и опережают. За номером три у нас новость из Соединенных Штатов Америки, где фирма Joy Scientific выпустила интереснейший пресс-релиз о сотрудничестве с компанией Marine Max, крупнейшим торговцем яхтами в Соединенных Штатах. Контракт предусматривает предоставление Marine Max технологии Hydrogen 2.0, это получение водорода из морской воды непосредственно на борту морских суден. Эта технология позволяет генерировать водород непосредственно на борту из морской воды и снабжать энергии не только вспомогательное оборудование, но и основные двигательные установки. Что интересно, компания Joy Scientific базируется м -м, в космическом центре имени Кеннеди, а фамилия руководителя компании, как вы думаете, конечно же Кеннеди. Таким образом, на наших с вами глазах в коммерческий оборот вышла еще одна потенциально закрывающая водородная технология. Еще одна коротенькая, но весьма любопытная новость пришла из Германии. По сообщению журнала NET, южнокорейская фирма SAV Infinity в начале 2019 года начинает серийный выпуск магнитных моторов. Известная разработка нашего с вами бывшего соотечественника Андрея Слободяна. Он уже получил хорошую известность в интернете. Ну, так вот из Украины разбегаются лучшие инженерные кадры. Не могу обойти вниманием и несколько видео, выпущенных изобретателем с интересной фамилией Чекурков. Эти видео касаются антигравитационных установок. Значит, Куркову вылили тонны грязи, но я хочу вступиться в его защиту. По-моему, это честный парень, и он то, что делает, мне кажется, он делает это хорошо и, самое главное, честно. То, что он рассказал, в принципе, не расходится с тем, что известно мне. Я считаю, что его неказистые установки вполне реально Хотя они получились у Чекуркова скорее по наитию, методам проб и ошибок. Мои ему слова поддержки. Впервые генераторы рож появились на публике в 2014 году. С тех пор они побывали на различных выставках, экспонировались перед группами экспертов, которые их облазили, что называется, снизу доверху. Ради этих экспертов их разбирали, демонтировали, сливали воду и так далее. В общем, дали изучить основательно. Но, тем не менее, против фирмы была поднята мощная волна дискредитации. Эту волну возглавил некий себе Вольфганг Зюс, он же Бозер Вольф, то есть плохой волк. Этому, с позволения сказать, позорному волчению удалось сделать немало. В общем, фирма была основательно дискредитирована за последние два с половиной года. Ей сама фирма так и не запустила в широкое массовое производство генераторы по 5 кВт. Злые языки говорили, что потому, что генератор вообще, в принципе, работать и не может. Но я полагаю, что это произошло совершенно по другим причинам. Фирма не хотела раскрывать свои коммерческие тайны, основы своей технологии, которые таким образом ну, просто разошлись бы по миру, что называется. Кроме того, выпуск маленьких генераторов 5 кВт отнюдь не сулил больших барышей. Фирме гораздо выгоднее запускать крупные электростанции по 5-10, по 100 мегаватт, что совершенно в общем, очевидно. В данном случае, поскольку помоев было вылета немало, активно поработал в наших краях такой себе еще Белецкий, такой э, блогер, то я должен выступить адвокатом фирмы РОЖ. Позволю зачитать ее официальный ответ скептикам. Ну, а конкретно господину Зюсу, он же плохой Болг. Уважаемый господин Зюс, в настоящем, прежде всего, мы хотели бы дать понять, что ошибочное обвинение в совершении преступления, а мошенничество является таким преступлением, представляет свои отдельные криминальные деяния, а также принуждение, с помощью которого вы пытаетесь заставить нас раскрыть нашу коммерческую тайну. Ваше несколько смутное юридическое мнение о том, что, нужно, что нам нужно доказать принцип функционирования или как наша уважаемая компания должна работать, мы не критикуем. Мы не хотим делиться или даже обсуждать с вами наши корпоративные решения и стратегии. Кроме того, у нас нет ни времени, ни желания заниматься вашим обучением. Наша технология была проверена и подтверждена известными компаниями по тестированию и проектированию технического оборудования. Есть и несколько профессиональных отчетов, которые мы предоставляем нашим деловым партнерам. Ваша фундаментальная ошибка состоит в том, что наша электростанция не является закрытой системой, что хорошо понимают физики, достойные того, чтобы их называли таковыми. Тщательно изучив наш веб-сайт, вы могли бы, с одной стороны, найти местоположение нашей электростанции, действующей электростанции, а с другой стороны также видео о том, что она находится в эксплуатации. Искренне Ваш, Клаус Петер Герхард, холдинговая компания Roche Group. Таков официальный ответ, мне кажется, он достаточно информативен. В нем есть один очень интересный момент, фирма Roche упоминает некую действующую электростанцию, но в то же время не раскрывает ее местоположение. Нетрудно понять, что таковы условия договора с клиентом, с фирмой, которая, собственно, эту электростанцию заказала. По понятным причинам эта фирма не хочет, чтобы ее местоположение знали. Ответ фирмы Roche, Вольгангу Zeus очень правильный, такой, знаете, академический, холодный. Мне гораздо больше нравится то, что ответил один из наших сторонников любителей свободной энергии на одном из форумов Вольган Гузюсу. Цитирую. Что знает эта рожа цвета морковки обо всех законах физики? Неужели эта задница держит окончательную правду в кармане? Физика не является догмой, это не религия. Если что-то работает, то это работает. И по каким законам оно работает, нам всем не очень интересно. Важен результат. Присоединяюсь. В отличие от позорного и ленивого волка Зюса, я тщательно изучил сайт фирмы РОЖ. Провел свое такое небольшое исследование и мне удалось установить, что электростанция, которую построила фирма РОЖ, действительно существует и она является комплексом целого проекта по когенерации, мощностью примерно в 650 мегаватт.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 электрическим инженером по имени Ксабьер Лозанно. Вы можете посмотреть и найти. Я даю на него линк внизу этого видео. Насчитывающий 18 страниц, где он весьма подробно описал то, как искал на генераторе РОЖ и скрытые батареи, и скрытые провода, и скрытый двигатель и тому подобные вещи. В том числе изучал с помощью тепловизора. Ничего этого он на генераторе не нашел. Прочту заключение господина Лозану. Технология КПП невозможна по существующим инженерным законам и практикам. Обман в технологии КПП не был найден, даже при исчерпывающем исследовании. И пункт C. Технология КПП может работать при определенных условиях и при определенной весьма хорошо разработанной Технологии, дословно, highly advanced technology. Что, по моему мнению, достигается путем изменения э, плавучести в контейнерах, содержащих воду. Напомню, что господин Ксавьер Лозан является выпускником Стэнфорда. Кстати, он работал над тем самым проектом по когенерации на восточном берегу Мексики. Еще одно подтверждение пришло со стороны фирмы Декра. Фирма Декра – это крупнейшая аудиторская фирма Германии, занимающаяся аудитом технических объектов. В штате фирмы 36 тысяч сотрудников, работает она с 1925 года. Полагаю, фирма эта достаточно авторитетна. По выводам экспертов Декра, генератор РОЖ совершенно работоспособен. Кстати, директор РОЖ разместил упоминание об этом на своем Роллс-Ройсе, что вы можете видеть – DECRO PROVED. Кроме того, генератор РОЖ непосредственно на месте осмотрела и несколько э, моих знакомых, в том числе Юрий Витальевич Курка, руководитель фирмы Энерго из Ростова-на-Дону. Вот его фотография непосредственно с самим генератором. Юр Витальевич поделился своими такими живыми впечатлениями о самой фирме и ее руководстве. Как он сказал, на фирме «Рош» все очень пафосно, вот, а само руководство не хотел идти на контакт до тех пор, пока не прозвучало волшебное слово «инвестор». Он приезжал в Германию непосредственно со своим инвестором. Правда, фирма заломила такие деньги, что в общем сделка к сожалению, не состоялось. Помимо прочего, я задал Юрию Витальевичу вопрос, зачем ферме нужны мощные неодимы, для чего она их использует. Юрий Витальевич ответил, что вероятнее всего она просто доработала генераторы электроэнергии, которые сейчас все как один китайского производства, то есть она просто их немного усовершенствовала, чтобы они давали больше КПД. По его словам, ни малейшего сомнения в работоспособности генератора Роша у него не возникло. Позволили осмотреть практически все, в том числе подняться наверх. Никаких скрытых проводов он там и нашел. Технология на 100% работоспособна. Тем не менее, даже после всего этого интрига у нас остается. В чем же секрет генератора Рош? В чем же основная их фишка? Ну не в неодимовых же магнитах, в самом деле. И вот об этом в заключительной части нашего материала. Важную подсказку мне дал изобретатель Валерий Бачевич, нарисовав вот такую вот диаграммку. На этой диаграммке показана зависимость давления, при задувании воздуха. Как мы видим, поначалу давление в трубе, через которую задувает воздух, растет, но когда воздушные пузырьки начинают выходить, оно несколько падает. При Притом, Валерий обнаружил зависимость от диаметра используемой трубы. При диаметре 5 мм примерно на 5-10% падает давление, при диаметре 20 уже примерно на 25-30%. Почему так происходит? А так происходит потому, что вода это не школьная, не идеальная, а реальная жидкость. И вообще-то говоря, описывается ее поведение уравнениями Навьестокса, точное решение которых является математической загадкой века, как считает институт Клея. Наиболее полное объяснение того, как и почему работает генератор РОЖ, дал профессор Альфред Эверт. В статье, которая так и называется. Как и почему работает Craft Крафтберке. Генерал Рош. Линк на нее я даю внизу своего видео. Профессор Эверт указал на то, что практически все наши находки в сфере аэрогидродинамики это находки эмпирические. По мнению профессора Эверта, при задувании воздуха в жидкость образуются вихри. И, используя это вихревое движение, можно таким образом и резко сократить расходы на работу компрессора. Фирме РОЖ удалось эти расходы снизить примерно в 10 раз. Профессор Эверт в своих статьях не только вскрыл вихревой гидродинамический секрет генератора фирмы РОЖ, но и указал пути их дальнейшего совершенствования. В частности, он указал на то, что... Можно использовать специальные сопла или форсунки для того, чтобы усиливать вихрь, образующиеся в воде. Это позволит еще больше экономить энергию. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что такая техника уже давно выпускается. Шведской фирмой World Eco. Их компрессора с вихревыми насадками позволяют аэрировать воду, в рыбном хозяйстве, экономия значительные средства на энергии. А кроме того, что вообще фантастика позволяет удалять растворенные газы из воды, что особенно ценно для очистки бассейнов от запахов хлорки или подготовки воды для заливки катков. Эта технология получила название Real Ice. Лед получены из дегазерной воды, значительно прочнее, а кроме того, такая вода гораздо быстрее замерзает. Экономический эффект весьма впечатляющий. По мнению Эверта, появление технологии, э, вихревой технологии в генераторах Рош ⁇ это удивительное и, вообще говоря, эпохальное событие. Я считаю, что... Немцы могли либо самостоятельно прийти к вихревой технологии, либо сотрудничать с фирмой WaterECO. Корни этой разработки восходят к идеям великого Виктора Шаубергера. В целом, я думаю, не надо ломиться в открытые двери. Дееспособность технологии, разработанной фирмой Рож, доказана множеством независимых экспертов, в том числе авторитетнейшей фирмой DECRO. Так что, если эта технология работает и школьные учебники не могут это объяснить, то лишь потому, что они дают очень упрощенную, очень обобщенную, я бы даже сказал примитивную картину мира. Тем хуже для школьных учебников. Теперь, я думаю, ребята, пора сделать выводы. Но для этого, мне кажется, нужно взглянуть на проблему шире. Посмотреть, что у нас вообще делается в энергетике и научном мире. Мои подписчики знают, что предыдущее мое видео было посвящено проекту ИТР, горячему термояду. Я напомню, что генератор ИТР строится уже 30 лет и построен только наполовину. Когда он начнет работать, толком неизвестно, и будет ли работать вообще. На эту разработку было израсходовано порядка 10 миллиардов долларов. Примерно столько же потребуется еще. Всего на исследование в области горячего термояда, по моим расчетам, в мире было израсходовано порядка 50 миллиардов долларов. Длятся они уже 60 лет и результатов, как мы видим, нет. При Притом сами разработчики, ученые беспрерывно твердят, что это направление сулит нам энергетическое освобождение человечества и вообще бесконечный источник дешевой энергии. Как мы видим, пока что энергии этой нет и обходится это все очень дорого. Мировой энергорынок составляет порядка 2 триллионов долларов. Вот только вот одна цифра, я думаю, она сама по себе хорошо говорит, какие монстры, зубры и диплодоки водятся на этом рынке, какие мощнейшие группы интересов там сосредоточены. И вот посреди этого движения вдруг выскакивает маленькая немецкая фирма, предлагая свою потенциально закрывающую технологию совершая изобретение, которое делать ее никто не просил. Фирма Рош не получила Нобелевской премии. Я думаю, что вряд ли получит их в обозримом будущем. Фирма Рош не получила и тех инвестиций, на которые рассчитывала. Вместо этого она получила то, что мы видим. Она получила, простите за выражение, мощный говномет. Мировой рынок энергии, давно поделен, конкуренция на нем весьма и весьма плотная. И надо думать, что люди, которые продают нефть и газ, не становятся ни перед чем, чтобы остановить нежелательных конкурентов. Вход идут любые средства, любые, я имею в виду, и криминально наказуемые. Отчасти в этом повинна и сама ферма Рош, потому что откровенно не заморачивалась со своим пиаром. Выводы ни одной из независимых экспертиз, которые подтверждают работоспособность ее разработки, фирма Roche почему-то на своем сайте так и не выложила. Я думаю, что точку в истории с фирмой Рош и ее замечательной разработкой ставить еще, конечно, рано. Она еще заявит о себе. И я искренне надеюсь, что учитывая м -м, замечательные такие очень вкусные зеленые тарифы, которые сейчас существуют в Украине, это 5,23 за киловатт час, что у нас найдутся бизнесмены, которые смогут реализовать такую технологию в Украине. Я уверен, что... Они очень быстро отобьют, что называется, все свои инвестиции. И получат со временем хорошую прибыль. Счастливы вам, ребята, и держите хвост пистолетом.